Так, ребят, сегодня я подготовил для них, сегодня они почувствуют вкус поражения второй раз. Так, ты... Не знаю, как, но у тебя классный костюм. Создавай синтимонса, который будет давать тебе эффект. Идеальный просто. Поставь его куда-нибудь. Этот, этот Синтимонстр должен выдавать нам эффекты. Правильно. Теперь моя очередь. Теперь ты создай своего синтетимонстра. Да. Этот Синтимонтр будет уменьшать или увеличивать нас в размерах. Итак, мы. Это идеальный план. Скажи Синтимон. Так, скажи своему синтетимурскую сделать невидимым. Синтимонстр. Сделай меня невидимым срочно. Сентимонстр. Говори, Синтимонстр уменьши нас в размерах. Уменьши нас в размерах. <Wonder Woman>. <с <fishing> <с <с <first> так, за мной. Мы сделаем для них небольшой сюрприз. Выходим. Это может и ты можешь стать невидимым быстро пройти. А мы, это... мы просто маленькие. Мы можем в любую щель зарезть. Вот, вот. Вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Выходим по-тихому, перебегаем, чтобы нас никто не видел. А! Тупый. Ты иди там. За мной. Вот не А. А! Это сложно быть вам. Идем за елку. За елку, за елку сюда. Ждем мистер банга и его героев. Опирал, я, кажется, вижу так. так, отлично. Иди, иди, иди и делай нашему плану. А мы коллега коллега. Твоя... и в Сейчас делай мы это. должны дождаться появления. Угу. Теперь банникс должна... Теперь получилось. Феликс номер три. О, Феликс номер Это три. 3. 3. Это второй. Адмирал, как тебя зовут? Э -э, Агрос. Агрос. Агрос, получилось? Где да, Баникс? я все. Алло. Баникс. Я все в него мог и теперь он прослечит Баникс, Баникс, теперь отвечает, когда он на трансформируется, на и, на и, мы трансформируется и мы узнаем, где он. И мы узнаем его лично. Баникс, на... Так, мы должны заблухить. с тобой пока... Мы должны пока с тобой отвлекать. Погнали отвлекать их. Я не помню, да. это что такое. Это мульти... Мульти-победа. Ага. Да. Парализуй его. Ага, давай, что? парализуй меня. Ну, вы плевать, что на нем силы не работает, что? Ах, Ты что? Это Синти монстр победа. Когда я Ай. попадаю, ты становишься автоматически начинаешь проигрывать. Да-да-да. Как я попадаю по тебе с стрелой, ты начинаешь проигрывать автоматически. Выигрывать. Так трудно, вот такие мелкие. За, зайди по дерево. Это. это Ужечки. Так, я, я заберу на себя. Куда-то идет. Так, баникс нам не помогает, но она в сети. Наверное, она может что-то отдыхает или что? Наверное, ну, да. Пошел брызг. Орико, я выбираю силу отталкивания. У нас сила черепахи. Окей, я ничего не вижу. Так, где они? потерял. А теперь вот моя сила благодаря камне петуха. Ну это чуточка, все получилось. Ну такие маленькие. Си, ты идешь? Все, я, отлично, я, это шахим. Применить балбеса. Да. Он раскрыл, он деградировался при мне. Я, отлично, вояж. Куда вояж? Ты где? Ваяж? Дети, дети, мы деньги. Они использовали во яш. Ну, а да, мы не знаем. Да, да. Так, я у нас буду Он здесь был, только что был здесь и уже нету. Напал. Ладно. А что это мир Да, они ушли. Да. Ладно. Банникс не в зоне доступа не в сети. Конечно. Ну ладно, может отдыхает. что да. еще может произойти? Ладно. Занимать. Не в сети, банникс. А! А! Вот и она. Так, черепаха, давай панцирь создавай, быстрее. Панцирь. Ладно. Всё. Можем уже детрансформироваться, они появятся. Короче, не появятся. Шах и не было а весна. Подожди. всему свое время. А, Скотт. Ладно, пойдем. Мы должны увидеть их реакцию. Орико. Можем детрансформироваться. Я хочу кое-что сделать. Я могу... А Дело в -то... том, что я смогу... Они... Ушли куда-то. Ну и ладно, mm, него, да. как обычно нет этого. Мне кажется, думаю, надо отправить сообщение кролика. Кролик у нас. Да, нам пора. Так, что за кролик <смех> у нас? Зайдчательно. <смех> его ага, пожарим конечно, на кашле. Да-да-да. А, не, мы еще не... Так, Пойдем тебе веси башню. Это, это, это вот. ничего, как Пойдем башню. Может... Мне вот даже раньше интересно. Да. Вот, могу, его, его, а не тебя... Чего, вот, может, ты его пролез? Так он не чём... так парализован. Он... А, он да. реально. А, А, мираж, ну, да. Мираж. Ну да, ой. Ой. Мистер ой. Баг, да, мираж. А что если я сейчас сделаю так, что он прям перед тебе перевоплотится? Это а мираж. Я... Хорошо, Хорошо если это мираж. Трикс. трансформации. Я щас... Шубу погнали. А Ой, Ой, я шубу. Ой, шубу погнали. А. Смотрите. А. Готовы увидеть маску кролика? Стой, я не вижу ее там. все Ты приближе. Кстати, Суперкотик, ручки свои подальше держи. На нем, защита, на нем защита быка. Скрытая сила быка заставлять, предмет, заставлять предметов. А, да. Я могу... Нету. Вы хоть Сила, свет включите, -то а то а мы не видим. Мы слепли. Да, слепые. Ну, глаза мы мы слепые, Ладно, да, все. Не видим. Свет включите, ну, ну, Смотри, вы, вы, если вы. это иллюзия, вряд ли бы я смог колотить колотить иллюзию ну, это вас три Ладно, ну значит, ты сам напросился. Ты же знаешь ищет с да. Знаю. Опа. Я, я опять... сейчас забираю камень через кролика. Давай. Мой ну, вещь мой <свечный> Мирач, а Люцимонстр, или кто-то там уже. Тамик ролика, теперь Надо... у меня. Слушай, смотри, Пойдём. я на бани монстра. Опа, отозвался эти монстра. Он не исчез. Какая же. Это Это настоящий банникс. Да. Да. Что делать? А правда что ли? А раз... теперь? А теперь камень эволюции у меня. И что мы с, и что мы с этим сделаете? Найдем защита БК. Ваши силы здесь не работают. Ну, <совек> <совек> <совек> <совек> <Instagram> no, твоё ё -ё. Ну, котик сюда точно не попадет. Right. Ну, подумаешь, ты на с нами подерешься. <сев> камень эволюции уже у меня. Шах и мат, мистер Бак. Mm -hmm. <с Cinque> что? Переполох. А, они твои силы не работают. А а Зато а работает все силы, силы, моя сила. А Вон. если все линзи, а мог свой вами... Лонгсас, болен, слияние. Будем футбол. играть в футбол. Или баскетбол? с тобой. Сейчас с тобой я байк байк байк байк байк сей, буду играть. А ну, а, а, слушай. А? Хочешь, чтоб я объединил камни Чудей? Зачем тебе этот камень? У тебя же есть свой. Да, но зато Баникс не даст мне подсчезать по времени, а этому мне... Это настоящий банник. еще так шаг, и я объединю камень чудес. И ты знаешь, куда я отправлюсь. Частливо. В место, где ты трансформируешься. Или же за камнем Клевера. Так что не советую тебе со мной сражаться. И скажи котику, чтобы он держал свои лапки отсюда подальше. Что тебе нужно? Ну, я могу вселить вас Что двоих, а может, в ваших крыльях? Что тебе нужно а взамен может... этого камня-чудеса? Что? Что тебе нужно взамен этого камня-чудеса? Камень-чудес созидания и камень-разрушения. Ага, Сейчас, обойдёшься. Что? Ну или же камень-клевера, можно договориться Нет. на камень-клевера? Нет. Ещё лучше. Почему? Фу, наказан иди отсюда. Ну ладно, Позра... я Орикой выбираю силу Стой. дня эволюцию я. поздравить, кстати. С чем? днем матери. Ты шо? свой праздник не узнал? Шуточки собрался шутить. Я тут тоже сейчас пошучу. Лап. Норо, объединение. Нет, стой. Нет, стой. Куда что? Шуточки будешь шутить или мне отролляться в прошлое? Ну реально, днем матери был на днях, Да. Дракон Хм. У меня есть план, Эллист. план, план. За а это... ну отдай свои сережки. С Собака сутулая. А, ха -ха, Мираж, да? Я да. Сейчас сереж... я, правда, я... Думаешь, я... Вам... Ладно, хочешь, чтобы я с тобой времени? Ну давай, пожалуйста. Дайте не выбраться от этого кошмара. Роли ченаро. Я, я вселил в тебя Сенти и прослежу за тобой. Так что это все химеры. У, меня... у, у меня есть иде... идеальный план. Потек стой. По мы, мы отправили, мы отправили одного. У меня есть план, великий план.